Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, французский тяжелый танк 10 уровня АМХ 454 4 54 карта Старая Гавань, игрок Саша Лойд. Много сейчас реплеев вот с данной машиной, да, но после того, как его там, ну получается, апнули. Я, если честно, даже там не смотрел, что изменилось, потому что у меня этого танка нету, и я его, в принципе, ну... Вроде бы качал, качал, потом не помню. На восьмом уровне, по-моему, остановился так и пока что. Пока что другие цели, так сказать, преследуют. Продвигается АИБИХ вперед. Есть пробитие. Что здесь в одиночестве это чудовище осталось? Да, корпус, конечно, у этого монстра пробивается без проблем, что НЛД, что ВЛД. Счет уже 0-2. Так ему не имется, не имется, все опять выглядывает. В ангар захотел. 60 ТП да, один раз высунулся, выстрелил и все. Не пробил, ну и думает, не буду я больше пытаться. Вот. Но 841, еще и этот высунулся. Пробил. Уже больше половины прочности АМХ потерял. Еще одно пробитие. Здесь Хош приехал со своим барабаном. Раз не пробил, тысячу с лишним получил, но там с маленькой, да, тысячу один. Монстр готов. Тут еще мягкая задница, Паша на горизонте. Хош, что, не заметил, что тут сзади бесец подкрался потихоньку? Незаметно. Ну а что уже сделаешь в такой ситуации? Да, с одной стороны противник, и с другой стороны противник, ты уже понимаешь, что сделать ничего невозможно. И. Смирился, отправился в ангар. Все. Какие тут еще могут быть варианты? Там Мантикора по крыше катается. Счет равный. 6-6. Уже нет, уже 6-7. Не зря АМХ возвращался, да, есть здесь кого пострелять. Закрутили там фаша вдвоем, 140-й и 13-105. Второй уничтоженный в этом бою, счет делает АМХ 8-10. Восемь, 11 Всё, МХ мечется, не знает куда, куда же лучше поехать. Здесь на правом фланге светились, ну, вон видно там, походу, арта в углу стоит, и бабаха там пряталась. Получается, трое противников здесь и двое на другом фланге. Ну, один, да, там бабах, арта-то она так и будет, в принципе, на базе стоять. Ну, не факт, да, бывают бешеные артоводы. Там, с полным запасом прочности Проджета. О, как! Хорошо вылетел здесь 105-й. Летит Проджетта. Хотя чего стоило, да, вот сейчас довернуть и ехать и спокойно, да, у Проджета барабан, АМХ забрать никаких проблем бы не составило Просто иди в размены, все. С мягких мест пробивай, нет, он убегает, чего-то боится лишний раз получить, да, вот делает зачем-то выстрел, ну понятно, там в лобовую проекцию АМХ пробить Проблематично, тем более вот вот такими вот манерами, блин. Ну вот, один раз все-таки умудряется, бежит, бежит. Зачем просто заедь с борта и спокойно. Забирай тепленького. Все. Смотришь, диву даешься. Вот здесь хорошо удалось им 60 загуслить. Летит чемодан. Прочности, конечно, у осталось крайне мало. Еще один особо одаренный Ну, теперь бабаха, да? Ну, фугас! Ха-ха-ха! <реклама> <реклама> Не, бронебойка! Ну, вот сейчас следующим выстрелом должен быть фугас Сейчас посмотрим, насколько Игрок на бабахе одаренный Да, фугасом он 100% бы Ну, 90, ладно, 95 Должен был добирать АМХ АМХ еще умудряется крутить бабаху ну, перезарядка слишком долгая, но все равно удается сейчас опять. Все, надо гуслить, нет? Некогда там выцеливать катки. Ну, большую часть прочности у Бабахи удалось снять, но еще, как минимум, два пробития надо, чтобы его добрать. Да что ж такое происходит на Бабахе вообще, как, как, как ребенка его делают. Он ничего не может в ответ противопоставить, амх Хоть выстрелить успеет. Нет пробития. Ну, на ну бабахи, давай. <laughs> Еще одна бабаха. <laughs> Две бабахи, это вообще сказка. Ну-ка, сейчас посмотрим. Одна готова, так и не успев. Отстрелявшись, вторая промахивается... Пробитие на 653 урона. АМХ зарядил фугаса. Но все одного выстрела не хватит. Надо еще два раза бабаху пробивать. Что он делает? Прижмись к стене, блин. Без шансов тоже. Две бабахи сделал. Как младенцев просто. И арта ничем не помогла. АМХ теперь срочно, срочно укрыться. Вон, не знаю, к дому. Арта, я не помню, когда она последний раз стреляла. Что-то я так засмотрелся на бабаху, что чемодан не улетал. Вот так вот. Привыкли, блин, на своих... Дурындах сидеть в кустах и выцеливать. И то, наверное, да, учитывая с такой игрой, попадает ли они вообще в кого-нибудь. А как вышли на ближний бой, все, руки под это не заточены, ничего сделать не получилось, да, причем обе бабахи были с полным запасом прочности и только одна, правда, успела раз выстрелить бронебойным снарядом, не пробила. Все. Мы даже так и не узнали, зарядил из них кто-нибудь фугас в итоге или нет. Вот, засветилась арта. Так, здесь, да, вот почему Аймекс не может сюда заехать? Сейчас бы... Арта спит, походу, что-то она даже, АМХ засветился, арта не проявила никакого к нему интереса, как стояла в небо, целилась, так и стояла. Ну и все, и туда и тебе и дорога. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.